всем привет с вами и сегодня мы поиграем в какую-то игру the... <говорит> в общем она как-то не, непонятно называется так и погодите я вот сейчас уберу звук почему это какая то наверное драка так как у меня вот есть диск тут mortal kombat 10 и разные драки тут даже какая то аниме драка ну по стилю аниме ну это наверное, скорее всего что то про боксу что быстрее матч быстрее матч Быстрый матч ну окей один на один три игрока четыре так это кто у нас все таки так у нас есть такой мужик такой такой такая Так, корову выберем Короче, вот этого. Эй. Эй. А как играть? Я что-то не понимаю, ну как играть? А. -а, -а. В общем, я против чувачка. Это тоже какой-то чувачок такой. Да. Так, в общем, мы такой чувачок. Это наш, скорее всего... А это... Вау, это прикольно. Не А как тут драться? О! А-а-а! Ч так быстро? Ну ч, драка с открытым миром? Это прикольно! Это что? Такие новые. Это такое... а! Это такая Ада. Так, где тут мои ноги? Я на камень не умею драться. А, вот. <говорит> <говорит> меня, я с этого угораю, как они падают. <говорит> они угарно падают. Ладно, мужик, как тебя одолеть? Ой, не надо меня одолевать. <говорит> где наши жизни? Нас мужик сейчас убьет. Отстань! Я вообще хочу просто посмотреть, какие у меня игры на вот этом диске с Mortal Kombat. Вот, и вот, я это установила. Она устанавливается очень быстро. <свы> Сри! Ну, я пока не хочу. Раунд два. Или что это? Бой. Я хочу убежать от него. Я хочу убежать, я, я, я, от него. Вали его, вали его, вали его, вали, вали. Супер ножка. А -а -а -а -а. Чем, он так быстро нас убил? В общем, игра какая-то странная. Турнир, классика. Ладно, быстрый матч, три игрока. Вау. Так, один. Так, э -э ну давайте просто потренируемся, как тут драться и вот такой. Эй, -э -э, пятерка это была отмен, ладно. Давайте еще раз один на один, я буду вот таким. А мой противник вот таким. А, шестерка. Ты. Поцелуй меня. И чё, кого кто кого в обрыв скинет? И чё? Бой. МОРТАЛ Это уже на Мортал Ком похоже. Ну мне не важно. I believe I can... И чё, и где-где... <связь> Тебе пофиг? Эй! Дядя! Дядя! Дяденька! Дяденька! Передайте за проезд, пожалуйста! За проезд! Передай! Говнюк! Я тебя убью! Нет! Дяденька! Дяденька! Дяденька! Дяденька! Дяденька! Там трубы у меня засорились, можете починить. Почините, там трубы засорились. Хорошо. I I ура, мои трубы теперь. Теперь я буду... Теперь у меня туалет смоется, ура. Mm. И что теперь? А, типа, финальный раунд. Бой. Такая музыка, как будто такая любовь. Это как будто любовь такая музыка играть. Oh, я тебя так давно не видел. Братишка. сколько мы не виделись, теперь пора драться, то что мы давно не виделись. Напять его в моче. Стой, это мой первый задаж, не падай, не падай! Его, его, его, его, его, его, его, Это мой его, его, его, его, его, его, его, я думаю, что что-то надо еще разнообразить свой канал, наконец конечно, что-то еще снять, а то не один дуин, лайк. Бей его, бей его. За не уроки. За двойку. П. мати, мати, К. Бей его. За это. Дядя Бобилу дашь? Они даже дышать умеют, Вау! У меня я умею хорошо коллекционировать деньги, а я умею хорошо драться, а я умею дышать. теперь я могу драться. Поли новый, Господи, вот тебе руку выверну. Ну ладно, я думаю, на этом заканчиваюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Рома. Это такие просто маленькие обзорчики. Я хочу посмотреть, что здесь за игры. Тут аж 14 в одном.